Что ты сделал? О том, что как мы ждали вас долго, куда вы так пропали, что случилось. Нет, все нормально, в принципе ничего не случилось, но были некоторые причины. Сколько тебе заплатил Салах Межиев, чтобы ты пропустил эфир? Он мне заплатил а, в индийских рупиях. Тумсо, ассаламу алейкум, брат, страдаю игровой зависимостью. Все деньги сливаю в казино, не знаю, что с собой делать. Всегда срываюсь. Хочу услышать твой совет. Саламу Добро пожаловать. Как я рад вас всех видеть. Надеюсь, вы тоже рады меня видеть. Давно не было эфира, что даже непривычно. Не говори. Уже на лицо Тумсо забывать начал. Пришлось старые видео пересматривать. Я и сам начал себя забывать на лицо тоже пересматривал свои видео. Тумсо наконец-то Да, наконец-то. И не стыдно в глаза смотреть. Мне очень стыдно, конечно. Системку отдали. Нет, ее не отдадут. Ее только вместе с телефоном отдадут. Что ты сделал? О том, что как мы ждали вас долго. Куда вы так пропали? Что случилось? Нет, все нормально. В принципе, ничего не случилось. Но были некоторые причины. И в основном это все было связано с интернетом. С его отсутствием, точнее. А потом у меня были допросы с немецкой полицией. В общем, была такая зопарка небольшая. Так что, ну сейчас вроде бы все. У нас интернет появился, вроде как постоянный, хороший, как ну и как и был до этого. А доступ, по крайней мере, к этому каналу я восстановил. В общем, я думаю, что сейчас мы будем, как обычно, по, понедель, по четвергам и воскресеньям проводить эфиры. В конце концов, во время твоих эфиров заряд батареи на глазах уменьшается. Это потому, что ты энергию забираешь. Это потому, что твой телефон питается светом моей мудрости. Сколько тебе заплатил Салах Межиев, чтобы ты пропустил эфир? Он мне заплатил а, в индийских рупиях. И там было так много денег, что он просто а, взвесил. То есть это как бы весом денег он мне заплатил. Я сейчас не знаю, каким образом мне перевести эти рупии в евро. У меня одна комната полностью забита этими рупиями. <смех> так, это все, если что, была шутка для тех, кто в танке, которые мне сейчас будут писать на бот обратной связи Субханала. Томсо, так ты оказывается готов был продаться за рупии? Имейте в виду, это была шутка, это такой сарказм, намекающий на связь Салаха <смех> Межиева с Индией. <смех> Томсо, ты подкачался, что ли? Ну, не знаю, если общение с немецкой полицией... И вот эта суматоха, что я там э, перемещался, очень, очень много ездил вообще в эти дни. Ходил, ездил. Если это как-то повлияло на мою физическую подготовку, то может быть. Но так э, я какого-то спортзала не посещал, какие-то гантели не тягал, штангу не поднимал. Так что нет. Тумсо, ассаламу алейкум, брат. Страдаю игровой зависимостью. Все деньги сливаю в казино. Не знаю, что с собой делать. Всегда срываюсь. Хочу услышать твой совет. Хоть ты и не психолог, но ты очень мудрый человек, скажи, что думаешь, брат. Алейкум ассалям. Боюсь, что я не смогу тебя как-то поддержать в этом вопросе, дать тебе какой-то совет, потому что я считаю, что это... Ну, что не существует такой проблемы, как игровая зависимость. Зависимость существует от еды. Без еды ты как бы умираешь. Вот эта зависимость. Зависимость существует от наркотиков, когда когда твой организм требует, чтобы ты что-то употребил. Но вот зависимость от игры – это ну, довольно-таки странная зависимость. Это как, знаете, как сказать там, у меня вот э, зависимость от э, того, чтобы ходить в, в какой-то парк, вот именно в этот парк. Это очень странная, в общем, вещь. Я думаю, что тебе просто нужно в какой-то момент сказать себе "Все, я как бы завязываю, я больше не пойду туда». Это то, что запретил Всевышний Аллах. Это азартные игры, к которым нельзя вообще приближаться. И все, вопрос закрыт. Просто от этого нужно просто отказаться. Это не так, что нужно с собой как-то бороться, себя приучать. Вот если бы тебе нужно было отказываться от хлеба, это было бы сложнее, потому что к хлебу, ну, ты реально к нему наверное, привык, твой организм его требует. А здесь, ну, это просто какая-то твоя страсть, ты, ты хочешь легких денег. Но сама эта система казино азартных игр, она построена таким образом, что выигрывают только они. Ты не можешь там... Ты да, есть, конечно, случаи, когда люди выигрывали, но если ты посмотришь на их жизненный путь, ты увидишь, что они больше всегда проигрывают, чем выигрывают. Так что просто забей на это. Так себе из меня психолог, да? Хорошо, что я не психолог. Игровая зависимость совсем не странна. То же самое, что интернет-зависимость, зависимость от телефона. Неправда. Когда ты попадаешь в одиночную камеру, ты понимаешь, что у тебя нет никакой зависимости от телефона, от интернета. У тебя нет этого, и ты как-то спокойно живешь дальше. Ну, нет и нет. А вот если ты попадешь, закроют тебя в камеру и без еды оставят, ты почувствуешь вот эту зависимость от еды. Вот это реально зависимость. Ты, если ты какой-нибудь там наркоман героиновый и тебя посадят в одиночку, не давая тебе дозы, ты тоже почувствуешь, что такое зависимость. тебя начнет ломать, там у тебя будет лихорадка, температура, озноб и так далее. А вот от того, что тебе не дадут телефоны и интернета, ну ничего с тобой не случится. У тебя не будет никаких физических потрясений. Ну, скучно просто будет. Если испытывать скукоту, это является неким... Uh, испытанием <laughs> но ну, это наверняка это, конечно же неприятно когда ты к чему-то привыкаешь, тебе конечно хочется постоянно это делать, но, но это нельзя все-таки сравнить с какой-то зависимостью просто взял, в один день отказался и все uh, адъютант, привет Тумсо а как ты относишься к философу uh, yes. uh, это, я это какую-то уловку хотел чувак сделать, я поэтому не буду это зачитывать, видите я уже как-то научился различать эти темы. Тумсо, как ты относишься к русским мусульманам? Алайкам, асанаймам, С уважением и любовью я отношусь к моим братьям, русским мусульманам и мусульманкам. Ну, братьями и сестрами. Арби, Тумсо, асанаймам, Как же мерзко смотреть инстаграм всех тех, кто в Чечне. Они прям вылизывают по дишаха. Каждый пост начинается наш дорогой. Блевать уже хочется от дорогих братьев. Валейкум ассалям. Ну, что поделаешь. Приходится это все видеть, читать, <laughs> смотреть. Ипон, Ассаляму алейкум, бро. Дико рад тебя видеть. Не пропадай больше. я, А то я начну донатить рубати. Также приветствую всех. Бывший Гурон, строитель, вы тут. Валейкум лабаракату. Я постараюсь больше не пропадать. Но это сейчас было не... Не в моих силах это обстоятельства непреодолимые силы были поэтому я отсутствовал какое-то время на самом деле у меня действительно не было интернета он появился только а, вчера по моему ночью ну вот не не этой ночью а предыдущей ночью он у меня появился и здесь есть определенные проблемы с тем чтобы ну, менять, в общем, эти интернет -про провайдеров и так далее. А, ну, это, наверное, не проблема в жизни обычного шведа а, или европейца, но это проблема, когда ты человек, не имеющий статус, да еще и вынужденный скрываться. В общем, в моей ситуации это очень сложная была задача, но мы ее, вау преодолели. Ну и плюс к тому у меня были допросы, с немецкой полицией как раз вот в прошлый четверг я честно говоря думал в четверг уже провести на мобильном интернете но из-за того что два дня подряд в среду и в четверг у меня проходили допросы с немецкой полицией, я этого сделать не смог допросы проходили в рамках уголовного дела расследования расследование готовившегося убийства моего брата в германии по этому делу я тоже прохожу как свидетель так как изначально я был вовлечен во, во весь этот процесс, и человек, который должен был спустить курок, он связался со мной, как бы, в общем, я являюсь ключевым свидетелем в этом деле, поэтому допрос проходил со мной, и во время допроса у меня был изъят мой мобильный телефон. Вместе с сим-картой это тоже, конечно же, осложнило мне жизнь, это, я никак этого не ожидал, то есть я не думал, что у меня будут изымать телефон, поэтому я никак к этому не подготовился, я, соответственно, я потерял очень много доступов там к различным своим ресурсам, но, хвала Аллаху, это сейчас все-таки не так болезненно, как было в 2020 году, когда на меня было совершено когда всю мою технику взяли тут конечно было сложнее вот ну в общем потихоньку я еще не все не все доступы свои восстановил но уже потихоньку мы можем продолжать нашу деятельность иншала том советское время многих чеченцев выслали в казахстан сейчас молодежь не знает даже о том что пережили предки у вас в истории об этом есть упоминание или историю переписали в кремле Конечно, есть. Это ведь не какие-то там древние события. Это произошло менее ста лет назад. Поэтому у многих родителей были либо высланы, либо родились в ссылке. Мой отец был в числе высланных, а моя мать родилась в ссылке в Казахстане. Поэтому мы, конечно, непосредственно от своих родителей получали эту информацию. Наши дети получают и будут получать ее, иншаллах, от нас. Мы постоянно об этом говорим, и это вещи, которые не забываются. Конечно, это будет передаваться из поколения в поколение, это величайшее преступление, которое было совершено в отношении нашего народа, это геноцид нашего народа, мы потеряли порядка 30% своего населения в этой, в этой ссылке.